Всем привет! С вами я, Адилет, и мы сейчас будем снимать эксперимент. И вот что я принес это кока-кола. Сейчас знаете, что мы будем делать? Ой, ты что тут снимаешь? Чё, что ли? Эксперимент Это снимаю. моя вообще кола была. Ты что я откуда взял? Это мой, всё. Ты там лежала, кстати, я взял... Нельзя так подбирать, это мой, моя Эй, Эй, отдай Ладно, все Мы будем снимать эксперимент вот с этим Это моя кола. Вот с этим Он ее, я украл. Вот я принес колу Вот я принес колу, который бежал вместе с ним А что а за эксперимент? Ты что принес? Я принес ментов, и это не реклама я эту кол, знаешь за сколько покупаю? За сколько? За тысячу евро. А ты эту за? А я. Ладно, поехали. Поехали. Сторожно. Вот я открыл, вот я. вот, нет. Нет. нет, и попробую, сейчас будет, Всем привет, если вы хотите в камнолыжную базу, но у вас нет зимней одежды, то я вам посоветую в Котоспорт, почему? Потому что у них широкий ассортимент продукции, консультации и помощь в выборе,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 заслуживает лайк, поставьте лайки и подпишитесь поехали да раз раз два два три Не, давай подальше выйдем надо близко снять надо близко снять какая красота Давай, у нас же много мест, давай еще. Ты что, все туда получишь? Э? Что ты -то только не сделаешь для да, своих подписи. Мои ровные деньги. Че? Пос? Сейчас будет. будет? Будет. Давай перемешаем. Вот тише есть. Положен? Давайте положим. Короче, ничего. Теперь выпьем. Теперь выйти. Что вы так зовут? Давай я. Я такой mm, на вкус как кола. Ментас вообще не ощущаю. А ментос